English ESSEC Express Супер Современный Эффективный Курс. Хочу все знать. <в tough foreign language> Добрый день, меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале The English. Тема сегодняшнего занятия английские фразы. Это урок номер 25. Переходим, дорогие друзья, сразу в этом формате к работе. Семья Family. Family. У меня есть. У меня I have. У меня есть. I have. I have. Отец. Фаве, фаве, мама, маве, маве, кончик языка между зубов. Мабе, мабе, сестра, систе, систе, брат, браве, браве, сын, сам сам дочь доте, доте, муж husband husband husband жена wife wife wife девочка girl girl Djewočka. girl девочка girl мальчик бой. Ой, дедушка, гранд фазе, гранд фазе, бабушка, гранд мазе, гранд мазе. Продолжаем нашу работу. Тетя, аунт, тетя, аунт, дядя, анкл, анкл, внук. Внук. Grand son. Grand son. От дедушки отличается, что там тоже grand, но фазы. А внук. Сочетание сын слова. Внук. Grand son. Внучка. Grand dote. Соответственно. Grand dote. Ребенок. Child. Child. Ребенок. Мальчик бой. Бой. Родители parents. Parents. Домохозяйская. Хозяйка. От слова дом и жена. Домохозяйка. Housewife. Housewife. Домохозяйка. Я женат. I'm married. I am married. Или сокращенно I'm married. Я замужем. I'm married. То же самое. Я не женат. I am single. Сокращенно I'm single. Одинокий, простой. Single. Я не замужем. Все равно, что женский род, что мужской. I am single. Single. I'm single. Я не замужем. Я разведен или разведена. То же самое. I am divorced. Divorced. I'm divorced. I'm divorced. Или I am divorced. Продолжаем нашу работу в этом формате. Готовить еду. Что делать? Cook meals. Cook meals. Cook готовить. Cook meals. Делать уборку. Clean the room. Clean the room. Делать уборку комнате, Clean the room. Буквально чистить. Смотреть на. To look at. To look at. Смотреть на. Искать. To look for. To look for. Что-то искать. To look for. Присматривать. To look after. To look after. Присматривать. Смотреть after после. Зачем то. Вот по смыслу это означает присматривать за кем-то. To look after ходить в школу to go to school никакого the school нет ни дома ни в школе ни домой куда не надо артикль определенный the ни в школу то же самое работа на работе at work на работу to work но никакой, никаких the артикль нету, итак дома, в школе, на работу, или это будет направление предлог, или место предлог, никакого z в этих случаях не ставится. Поэтому здесь ходить в школу go to school, никакого z нету. Хотя везде в остальных предложениях библиотеку, на выставку идти или находиться где-то, там нужно артикль ставить. В школе, где at school, Никакого Z-артикля нет. В школе, дома, на работе. At school. Или куда в школу. Go to school. Или в школе. At school. Не имеет значения. Артикль Z не ставится. Он мой родственник. He is my relative. He is my relative. Он мой родственник. Навещать кого-либо. Или посещать кого-либо. To visit somebody. To visit посещать кого-то, или навещать, to visit. Что делать? To visit. Навещать somebody кого-либо. То есть, кто-либо, somebody это кто-либо, или кого-либо. Посещать что-либо, уже не кого-либо, а что-либо. Значит, something. Something. Посещать что-либо. To visit. Something. Продолжаем нашу работу в следующем формате. Моя сестра часто бегает. My sister runs often. My sister runs. Глагол основной runs с окончанием s. В настоящее время. Утверждение он, она, она. Значит, глагол добавляется n. As my sister runs often наш дядя редко читает our uncle наш дядя our uncle редко seldom reads reads в конце S почему? в настоящее время утверждение он, она, оно кто? он, дядя значит читает reads окончание с добавляется глагол чей она родственник? who is she relative? whose чей is, есть she, она relative родственник мы очень редко ходим в театр we go to the theater very seldom We go to the theater very seldom. Я никогда не читаю. Вы видите, в этом предложении никогда отрицание. И не читаю. Второе отрицание. Надо запомнить, в английском языке всегда только одно и только одно отрицание. Один раз отрицание сказали, все вот посмотрим, давайте я никогда не читаю свежие газеты I never never, никогда, все дальше отрицаний никаких не надо дальше все идет Р, читаю свежие газеты read fresh newspaper один раз отрицнули, never и все, I never, я никогда а дальше читаю свежие газеты read fresh newspaper I never read fresh newspaper простите, read I never read fresh newspaper в настоящее время я никогда не читаю в прошедшем времени read. они знают друг друга в настоящее время they know each other друг друга Ич-азе. Ич-азе. Друг друга. Они знают. They know. Я счастлив. I'm happy. I'm happy. Я счастлив. Я занят. I'm busy. I'm busy. Я рад. I'm glad. I'm glad. Я сожалею. I'm sorry. I'm sorry. Я устал. I'm tired. I'm tired. Я болен. I ill. I ill. Папы нет. Отсутствует, значит. Father is out. Father is out. Дорогие друзья, наш урок приблизится к завершению. Как обычно, всегда давайте кратко обобщим. Итак, я жена. I'm married. I'm married. Я разведен. I'm divorced. I'm divorced. Я не замужем. Я одинок. I'm single. I'm single. Ударение на И. I'm single. У меня есть сын. I have a son. I have a son. У меня дочь. I have a daughter. Или сокращенно I've a daughter. Что означает I have a daughter. У меня есть родители. I have a parents. I have parents. I have parents. Как сказать сын, сын, э, дочь, дочь, брат, брат, сестра, сестра, муж, husband, жена, wife, девочка, girl, мальчик, Бой. дедушка, grandfather, бабушка. ГРЕНДМАДЕ Дорогие друзья, наш урок завершён. С вами был канал Дэйя English, и я Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания или недостатки. Для чего? Для наставления, вразумления и и исправление. So long. Пока. See you later.